Всем привет, вы на канале как заработать в интернете, в этом видео я вам хочу рассказать схему, как можно заработать деньги без вложений, играя в игру с Пекси. Вот у меня есть вот такой замечательный сайт, если он у вас не будет работать, либо же что-то там не открывается, напишите в комментариях, я вам все подробно скину в личку. Ну, сайт должен открываться и работать по всему миру. Я его уже наладил, настроил, так как он у меня не работал. Смотрите. Скоро выйдет на рынок вот такая игра замечательная. Это будет кошелек. А в кошельке будет игра с Pexy, в которой мы будем зарабатывать без вложений и будем зарабатывать с вложениями. Сейчас идет открытое бета-тестирование. Вы можете перейти на сайт, вот здесь все почитать, ознакомиться. Далее, чтобы нам... Скачать данное приложение, нажимаем кнопочку вот, Spexy Game.ru, переходим на сайт, также можно здесь ознакомиться, почитать со всей информацией, сайт сделан очень качественно, красиво, как говорят сообщества, разработчики и обычные прохожие, что данная игра, она взорвет рынок всех игр 2020 в третьем году. Я ее уже давно себе скачал на телефон, установил, прокачиваю своего робота. Вот здесь кнопочка, здесь вот можно скачать на Apple Store, Google Play и вот APK файл можно скачать. Вот нажимаем на эту кнопочку, переходим дальше и вот здесь две кнопки. Одна кнопка на Apple Store скачивание и на Google Play. Давайте посмотрим сколько уже скачиваний. 10 тысяч плюс, ну оно где-то так и есть. Также здесь вот комментарии. Нажимаем вот установить на устройство и устанавливаем себе данное приложение. Дальше, чтобы здесь заработать без вложений, есть сейчас на данный момент два способа. Первый способ, вы установили данного робота. Как скачать, установить, вот здесь есть видеоинструкция видео обзор регистрации кабинета и видео обзор личного кабинета здесь видео в общей сложности 5 минут вам посмотреть и вы все поймете разберетесь как это все работает также вот здесь вот есть пригласительный код когда будете проходить регистрацию вам нужно будет писать вот данный пригласительный код и вы будете моей командой И когда вы все это сделаете у вас будет вот такой вот робот вам дадут его бесплатно до старта модель S вы можете протестировать, поклазать кнопки посмотреть как это все работает вот нажимаем кнопочку старт далее, вы уверены что хотите начать ходьбу нажимаем да проходим вот полтора километра я рекомендую это делать утром вы проснулись включили кнопку нажали и время идет вот видите с 24 часа вам нужно пройти и вот, награда да? 1xp также есть формула у меня на сайте. Вот, формула расчета стоимости перехода на любой уровень выше текущего. Нажимаем вот по ссылке, вам откроется вот такая вот формулка. Данный робот модель S, он будет стоить 10 долларов. И, к примеру, вы первый день его прокачиваете, вам дадут 1 XP. Второй день вы прокачиваете его, вам дадут вот 1,6 XP. И когда мы дойдем вот до 40 уровня, у нас будет на балансе 24,71 xp и данный робот, как я понимаю, будет уже стоить не 10 долларов, а 97 долларов вот, друзья, вот такая таблица, здесь все написано, расписано, кому интересно можете ознакомиться с данной таблицей и второй способ заработка, это получить вот до старта, это очень легко реально очень легко, я прошел 4 задания, сейчас вам покажу я уже почти в топ 500 смотрите переходим вот по ссылочке выполни задание и получи робота бесплатно вот вы можете получить робота бесплатно стоимостью 10 долларов далее прокачать его до 40 уровня и он уже будет стоить почти 100 долларов переходим вот по ссылочке по этой вам нужно здесь пройти регистрацию в дискорде я это показывать не буду вы все умные, я думаю, вы с этим разберетесь. Вот я здесь прошел регистрацию, вам вот в Дискорде нужно придумать свой никнейм и твиттер добавить. Если нет, то у вас твиттера, заведите его, это очень легко делается. И вот смотрите, я уже здесь на 533 месте. А здесь, как я понимаю, топ 500 получат секретный артефакт. То есть, мне осталось немного, я уже буду здесь претендовать на какой-то там приз. Я выполнил всего раз, два, три, 4, 5 заданий выполню. Чтобы здесь начать выполнять задания, нажимаем вот на квесты и здесь вот есть задания в твиттере Активность вот в Креп, да. Респект 4 вот здесь здесь закрыто. Контрольный вопрос. Давайте сейчас покажу вам самое легкое задание. Вот на Телеграм. Нажимаем сюда вот и здесь читаем. Нам нужно вот Пользуемся переводчиком, переводим все. Нам нужно здесь присоединиться к Телеграм. Нажимаем ⁇ Присоединиться к Телеграм ⁇ и это уже сделал. Нажимаем вот по кнопочке. Если у вас выпадает вот такое черное окно, не расстраиваемся. Нажимаем вот еще раз. Итак, когда вы выполнили задание, вот мы можем нажать ⁇ Уведомление ⁇ и здесь написано ⁇ Присоединиться к Телеграм ⁇,⁇ Успех ⁇ и ⁇ Ваш уровень добавлен ⁇ есть еще задание здесь вот в ютубе, здесь тоже очень легкие задания, лайк like плюс комментарий, ламповый стрим, так само вот здесь читаем все, далее вот еще задание есть, ну в общем, друзья, вы сами можете поклацать, выполнять данное задание и получить себе робота бесплатно на самом старте, также рекомендую ознакомиться с данной игрой. И когда будет старт, именно с самого старта прикупить себе, присмотреть робота и купить себе. Вот такой, друзья, получился обзор. Пишите свои комментарии. Всем желаю хорошего дня и всем пока.